Депрессия известна как «тихий убийца», потому что это причиняет так много боли человеку, но это невидимо для людей, которые видят снаружи, особенно, если человек хорошо это скрывает. Мы хотели бы помочь избавиться от некоторой стигматизации и расскажите другим о том, как люди скрывают свою депрессию. Итак, давайте начнем. Номер один. Используя смех и юмор. Помнишь тот раз, когда ты пошутила о своей боли и смеялся над этим со своими друзьями, и это заставило тебя временно почувствовать себя лучше? Иногда депрессивные люди используют юмор как защитный механизм и притворятся счастливым снаружи. Шутить и смешить людей отвлекает окружающих людей от того, что они разваливаются на части. Номер два – изоляция и оправдание. Если вы обнаружите, что ваш друг постоянно дает слабое оправдание, чтобы не приходить, они могут скрывать свою депрессию, но не принимайте это близко к сердцу. Депрессия лишает вас желания заниматься любимым делом и быть рядом с людьми, поэтому они прячутся подальше. Люди в депрессии строги к себе, а иногда встать с постели невозможно и пренебрегаются элементарными гигиеническими процедурами. Мы сурово судим и сравниваем себя с другими. И иногда мы придумываем изощренные оправдания, так что нам не нужно общаться, потому что тогда нам было бы негде спрятаться наши трудные и обременительные эмоции, если бы мы были рядом с другими людьми. В-третьих, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами. Люди, страдающие депрессией, возможно, обращаются к алкоголю и другие вещества, изменяющие настроение на ежедневной основе. У этого определенно есть потенциал для эскалации, впадают в зависимость и разрушают свою жизнь и те, кто их окружает, по мере того, как эти паттерны становятся все более частыми. Журнальная статья от Уилснак «Неразборчиво» Заявлено, что расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может возникать наряду с депрессией, особенно у женщин. Они злоупотребляют алкоголем и психоактивными веществами, чтобы заглушить их боль и реальность того, что происходит в их головах. Находясь в своей собственной голове, они могут чувствовать себя как в тюрьме. И эти механизмы преодоления облегчают их боль. Поднимите им настроение и временно устраните их от их страданий. Согласно статистике, лишь небольшой процент из вас, те, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вы еще не подписаны, и вам нравится то, что вы видите, подумываете ли вы о том, чтобы нажать кнопку подписки? Это поощряет алгоритм YouTube в продвижении большего количества нашего контента о психическом здоровье, в отличие от пункта об изоляции. Некоторые люди, страдающие депрессией, на самом деле социально активны, будь то онлайн с их присутствием в социальных сетях или в реальной жизни со своими незнакомцами, семьями и друзьями. Они – луч солнца и кажутся довольно игристыми и общительной. Они делают комплименты людям, и с ними весело находиться рядом. Конечно, некоторые люди действительно таковы, но другие заставляют себя быть более жизнерадостными и яркими, чтобы компенсировать и скрыть любую темноту и безнадежность. Они сами на мгновение прячутся от этого. Номер пять – гнев. Интересный факт в том, как депрессия проявляется у людей, согласно Национальному институту психического здоровья. Это мужчины обычно более агрессивный и неуместный гнев, в то время как женщины более склонны проявлять грусть и быть более замкнутым. Это, однако, не высечено на камне, поскольку люди более сложны, чем это, и, очевидно, может скрывать многие вещи, включая психические заболевания. Гнев – это еще один защитный механизм, который депрессивные люди используют, чтобы замкнуться в себе от других людей. Это создает дистанцию между ними и другими, чтобы они не видели, что под гневом скрывается печаль. Номер шесть. Скрывать страдания, сосредотачиваясь на других людях и другие вещи. Депрессивный человек в нашем мире – отстой. Там много страданий, и они чувствуют себя в ловушке. Таким образом, они могут спрятаться, отворачивая все свое внимание от боли, отвлекая себя с внешним миром и фокусируясь вовне. Они будут легко доступны, чтобы помочь окружающим. Или даже совершенно незнакомые люди, которые сосредотачиваются на чем угодно, но сами из-за боли и потрясений это слишком тяжело вынести. Они будут создавать бесконечные списки дел и погрузиться в жизнь других людей, чтобы не сталкиваться лицом к лицу со своими собственными негативными мыслями и чувства. Это еще один способ отстраниться от их депрессии, потому что в некотором смысле за то, что так щедро тратили свое время, энергия и даже финансы, они становятся кем-то и где-то еще. И номер семь – сведение к минимуму боли и отвлечения от нее. Мы часто говорим «я в порядке» или «я в порядке» в качестве светских любезностей во время светской беседы. Это не всегда так, но на самом деле у нас нет времени, чтобы узнать больше, особенно учитывая, насколько мы заняты и как мы чувствуем непреодолимое желание быть где-то и что-то делать. Люди, которые скрывают свою депрессию, хранят много вещей для самих себя. Поэтому говорю, я в порядке, когда они не в порядке – это обычная практика, чтобы отвлечься от их боли и чтобы люди больше не задавали никаких вопросов. Видели ли вы какие-либо из этих признаков у кого-нибудь еще? Или, может быть, вы видите некоторые из них в себе? Борьба с депрессией утомительна и эмоционально истощающая. И из-за нынешней стигматизации, которая сопутствует этому, люди будут прятать это, чтобы защитить себя. Если вы заметили какие-либо изменения, подобные этим и близким, дайте им знать, что вы всегда рядом с ними. Если вы боретесь, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику или специалист по психическому здоровью. Как связаться с нужным человеком может стать отличным первым шагом к возвращению в нужное русло. Чему вы научились? О чем вы хотели бы узнать больше? Каков был ваш опыт? Запишите их в комментариях. И, как всегда, большое суперспасибо за просмотр!